Когда спасательная операция закончилась, нашу съемочную группу вертолетом с крейсера Петр Великий перебросили в поселок Ведяево, где находились семьи погибших моряков. Эту площадь перед гарнизонным домом офицеров я запомнил надолго. Эти кадры никто никогда не видел. И сегодня, по прошествии 10 лет, тяжело смотреть на горе людей. А уж тогда, сразу после трагедии, это было просто невозможно. Пускай, пускай, пускай. Не, не мешает мне, Вопрос в том, что в том, что трудно было себе представить, и мне, в том числе, я могу вам сказать, откровенно, мы знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас вооруженные силы в трудном положении, что у нас флот, но если не гурина, то очень сложно положение, а что все в таком положении, я тоже себе не представляю, развалились все средства, нету ни шиша. вот это все, И если, бы, если бы я мог, знаете, вот если бы я лично мог, я бы сам был залез, я уже лазил, туда, как вы знаете, Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до восьмого отсека не доходят. Для того, чтобы, для того, чтобы поднять, я вам и говорю ответственно. Я не могу сейчас, знаете, прийти сейчас вам договорить и смыться отсюда. Я говорю вам, так, как есть. Вот это тяжелая правда, но она правда. Вот так, как есть. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до восьмого отсека не доходят. Значит, я Я так и сказал сегодня. Я как я сказал, прежде но мы с вами должны понимать, что вот, э, если есть какие-то теплые чувства, да, если есть какая-то надежда, резать тоже нужно умом осторожно. Там, там, там, там, там, там есть на телевидении люди, да, которые сегодня орудуют больше всех, и которые в течение 10 лет разрушают самую ар, армию злот, который сегодня, на которой сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первом ряду тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии внутрь. Я сейчас скажу о каком сокращении. Вообще нужно ли это сокращение? Оно нужно настолько, насколько нам нужно, чтобы экипажи были не с одной, не с двух, не с трех. А если нужно, может быть, один экипаж из десяти. Но чтобы этот экипаж потом не страдал и не погибал в муках. Вот, наверное, нам нужно хотя бы один экипаж. Но абсолютно точно мы должны быть уверены, что он всем обеспечен, хорошо обучен, что он получает достойную заработную плату. Вот, вот что нам нужно. А чтобы они не, не, не платили нищенные спецсуществования и не собирались к миру по ним. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобуса за то, что они не заплатили по Надо, чтобы они получали достойное денег для содержания. Вот на полторы-две тысячи жизни возможность.